Майсенсок. Да, да, да, Лучше нарезайте стримы, выкладывайте с отметкой меня в ТТ. Все, будете выкладывать не отмечая, я вас найду нахуй четвертую. Так я не так понял, мне тут больше делать нечего. Я пошел. Интересно, ты с... с... с... осуждаю, блять. Что, извини, пожалуйста, пожалуйста, все не надо. Я извиняюсь, могу на колени встать. Давай пять. Давай 5, давай. Дай 5. Красавчик. Сука, господи. Я нашел, чем тут заниматься, все, заебись. Мне нравится. Сейчас пойду пятюню раздавать ребятам. Так, а можно двойную пятюню давать. Как твоя прическа называется? Зимняя вишня. Зимняя вишня. Пять дайте! Дайте 5. 5 дайте. Давайте этим, блять Дышь, блядь. Давайте я тоже, пятюню Спустись, дайте опять, дам. Давай. Давай. Опа. Давай. Сейчас я тебя поглажу погла... по, -по, -по, -по, -по, -по, по голове, подожди. По башке. Сюда. по пизде У кого-то есть? Э -э -э. Слава Не выражайся. Нет, пусть, пусть выражается, подожди, по -пу. пусть выражается. У кого-то есть... Ну, Но... куплю уместен? вот он продает тканскую за 40 миллионов. <сосит> подожди давай за военными действиями посмотрим сука если нас захуярит из-за тебя блядь я тебя никогда не прощу блядь да я уже поздно, поздно будет меня прощать блядь. пойдем <сосит> <сосит> <сосит> <сосит> <сосит> <сосит> я в раю тебя <сосит> найду <сосит> и... тебя. а ты уверен что мы туда попадем в рай блядь ебать подожди мы мученькие попадем в рай и просто сдохнут это и... это салют это салют не сыти, блядь! Салют в концерт Осуждаю! ИСИ плиту Слава Украине! Киев Осуждаю! Концерт Газманова да за сейчас на вас типичный Харьков Пять утра, блядь все время бомбят, тварь Братанчик, пропусти, пожалуйста А ты всех не перестреляешь Ты в курсе? Нет, ты всех не перестреляешь Нас тут больше Наш город должен жить в лучших условиях Стартуем, блядь куда я влез? Я фармица, мужики я все нам блять блять я попасть на него не могу проходим проходим ребята зрительский хуй лох ребята это киев сука блять да да да Блядь! <свят> <свят> ты чё, блядь, делаешь, да, нахуй? Nah, ja, ты хочешь, блядь, зажали нас? За что мы делаем? А, а, за что вы делаете? Зачем вы это делаете? Блядь! <свят> а чего, в Удаляй, нахуй! Ты чё? Ушли отсюда, ушли, ты просто. А шал нахуй отсюда! Спине лицом стоять. Блядь, сударь, О, блядь, блядь, они съебались! Ей. Вот именно об этом я и не. Съеб. Парни, идем, идем, идем, прикрою, идем, идем! Ну куда? Мы посъебам! Брат, я тебя прикрою. Кусты, быстро, быстро, быстро, быстро, брата, в кусты, в кусты, блядь! они где стреляют стрелы? они ⁇ ёбнутые вообще мужики Сука в деревню хорошо в краю родного пахнет все нам и говном побежали вставай, вставай, вставай, не да не блять мы прям на войну прибежали пиздец О, это вот, это вот, это вот, это вот. Парни, ребят Давайте раскопаем да да да да да да да да да да да да да Иван, Иван, Иван. Вот, вот, Иван. да да да да да да я, я Иван, я Иван, да. подожди, я Иван. Да, что, это, это, ты что знаешь, что у меня пуник, у меня был не... магии, был... Ну ладно, короче, оставайтесь здесь все, я с Иваном пойду. Давай как-то по Ки стелсу Призрак Киева. Призрак Киева, да ну тебя да? нахуй. Да, угадайте, тут с вами призрак Киева, <рек> да? <свист> там, э, мне Достань оружие на всякий продвигаемся потихоньку. Ч мы будем ебать ССР, что ли? Так это нас не забанят ли случай? У нас война, нам похуй. Похуй, да? Блять, я думаю, надо как минимум как в отряду мы с четырех че выходить там, чтобы полетать. А как Зигу откинуть, я не понимаю. <свист> ты советский ты советский солдат блять какая зига О, Ебать, смотри знаю, гимнастика глянь на руки так угу. нам нужно нам, нам нужно сюда нам нужно... стоять О, сука я стоять я сука ебану по ноге товарищи не надо откуда бежишь кому откуда бежишь кому я, я бежу, я, я бежу к семье к блядь, семье кажется, Такое. Это, из ты я, да. я Мишлер, я Мишлер. Ясно, долбоёб. Какой ты Мишлер? Ты кому бежишь? Я бер... в свой дом. Свой дом. Ну, акцент. Я забыл Филипп, я, я посмотрел Я... По... я Филипп из бежит, а бежит, а а а нет, а чё, Да ладно мужик, ты, блядь, бежит? я вы из, вы, из вы из... Германии? Или кто вы блядь, мужик? Русские. Не знаю, ебануки. Ну а и ладно, знаешь. уже не важно, Быстро. <laughs> Блять, коровка. Блять, корова, блядь. Тащи ее на органы продадим кому-нибудь. Так. Ты тут зигу откидывай, сука, хуярим его или че? Ты кого хуя, блядь, зигу работает. откидываешь, ты ебанутый? Ты ебанутый, ты ходишь, Зигой. Слышь, ты на этого по моему, он вам, сука, зигу откидывай. Сука, убийца, Готов. Бля, мы, кажется, спалились немного из нас, снайперы такие себе. Главная же задача снайпера быть я, незаметным. Я, я, у меня, блин, даже за оптики нету о чем, блядь? Не могу, я в таркере, ветеран ебаный. Сейчас, погодь, оп-оп-оп, вижу-вижу, долбоеба. Ты ебнул? Минус один? Да-да-да, сейчас будет минус второй. Сейчас я ему по шляпе дам. Нет, не дал, Подожди. Съебываем, съебываем быстро, блядь! Что, да хуево или хуёво? Блядь, съебывай, съебывай ко мне! Как дела? Весь кули его присаживается, долбоеб смотрит на нас и присаживается. Это ШД, братик, бежим! Похуй, делаю рекламу. Коел, коел, коел, шика прямо подо мной, блядь. Я хотел тимился. <tweak> слышишь, нам передают, что мы своего же снайпера ебанули. А да? Я не знаю. Ну а блин, ты что ты, не видел на нем ничего опознавательного? Да он черный был, блядь. Точно. Господи, как же Точно или просто в районе, он в тени был? Не... Тене, по-моему, было, или просто черным. Ну, вы сосредоточены... Я что это наша форма была. Давай, знаешь, он, тогда бля, объясним думает. это так, что он, наверное, ее спиздил. Мы подумали из-за этого. Так, так они, обсуждаю. кажется, успокоились, вот, не перестали Господи. искать. Пойдем еще раз, пойдем еще раз, Пять. Стоп-стаун, блядь, пиши, сука, там из этой... БЛЯТЬ! БЛЯТЬ ВАМБАР! все таки мы не зря того дурака убили, из-за него такая бомбежка началась. Сука, на охоту сходили, называется. Сколько баллов нашему Гриффиндору дадут за то, что мы того чела убили?